Давимся салом с химией, Підкапченной химией, красота, да, Санька? Да. а что пишут, сало на химии, да. на гормонах, да, на гормонах, гормоны какие вкусные. Женщины нашего канала не старше сорока или старше сорока? Ты к чему? Ну, знакомство. Да не надо, у меня есть. Кто? Так? -а -а. Боря. Давай, у меня Борька есть. Женщины-одиночки ищем спутницу жизни для Александра. Кому? Да <AS> ну не стесняйся. Да а не clarify. надо вон у менину. Саня, сколько сердец не может найти, так как ты? Да я никого не шукаю. А, -а, -а, -а. а мне вот только что сказал, что шукаю. Мне не интересно пока что. Чё? Ну не надо пока. Пишите в комментариях. Мы так подумали, Саня. Можно и та 50, да, Сань? <реку> Самое главное, Саня, кажется, чтобы не пьющие было. Веручий. Верующий. хозяйка хозяйковый-то. И не любя пьющих. Да, Саня? пьет другим. <реку> не советую. <реку> Друзья, нам надо завалить два дерева. Будем пробовать китайский штиль. Ну и нашу старую китайскую пилу. Давай, Саня. Друзья, у нас новый член семьи. Ася. А собака, собаку из маленьких, наверное. Не тронет, да, Григор? Нет. Много не тронет. А это здоровый все Ні, вже Не, Григорска уже не тронет. Много Вот такая у нас Ася. Новый член семьи. Да, Аська. Боря, чекай. Аська. Да, Аська играет. Ого. А Боря на ножку наступил. На Аську. Вот Аська наша. Купили сегодня Аську. Новый член семьи. Ну и боре не будет скучно. Нельзя буря трогать. Нельзя буря трогать. Видно девочка, да, лишь тут. Дружеское, да, дружеское даже... отношение. Шарики, пухтя. Передай привет, Ася. А? Скоро звездой стану. Что ты, Боря, нюхаешь? Асю трогать нельзя, Боря. Нельзя Асю трогать. Нельзя. Нельзя Асю трогать. Тень а. ты и не трону. Ася. Шесть да, там? Аски у нас да, два будет. месяца. А ну, Ася, пошли за мной. Ася, пошли. Васки я. Я душеньку. Да, Львович. Ох уже Ему надо пидаху вот это. <реку> а что? Ну, пидаху, его проси а тогда Як цветет. Як тебе похвали, что тут похвалили, ты цвет. Потому что там где и долаживали, перелаживали. Да, Цвей, ты... цветочек. Плитку мы закончили. И сейчас облили ее водой сверху. Солнышко сейчас чуть повернется. Плитка сверху высыхает. А в щелях между плиткой остается влажность. И мы готовый песок с цементом шлифовка песок на сухой поверхности разметем по всем щелям, а в щелях сырости стоит вода и схватится хорошо все щели между плиткой а там а а возле дверей Отличман. Друзья, сегодня пятница. Вот как раз стекает сюда, где нам надо. Вот слив. Здесь. Ну, там так. Это если там туша будет висеть, то тут слив для туши. А основной для воды вот сюда. Сегодня пятница. Снимаем видео для вас. Потому что завтра мы с Аней уезжаем на процедуры. Мы каждую неделю на выходных ездим на процедуры. А именно, чтобы не болела, не болела спина, нога, позвоночник. Вот у меня часто бывает позвоночник болит. Или спина. От тачек от ведер. Постоянно трудимся, работаем. И завтра поедем на массажи. Делаем каждые, мы ну, стараемся каждую неделю делать массажи. Смотрите видео, у кого боли в спине, в ногах, в позвоночнике и в внутренних органах. Смотрите видео и узнайте, что мы делаем, чтобы порхать как бабочка и жалить как оса. Как пчела. Как бчела, вот. Как бчела. Саня предлагает сюда сетку сварить, такую обрамировку. И арматуркой поварить сетку, туда ровненько вырезать, да, Саня? Но может быть запах, это же канализация. Хотя запаха может и не будет, оно сверху все равно пленкой берется. То есть будем наблюдать и следить. Также по сараю. По сараю у нас получается э, тут мы начали закладывать плитку. Эту часть и вот эту пойдет на раствор. А здесь положили на горцовку. Тут поднимали сантиметров 20. Сейчас будем грунтовать стены грунтовкой и шпаклевать. Вчера мы залили вот эту комнату, комнату, кабинет свиновода. И тоже все тут уже сделали. Заливали саней на 10 сантиметров пенопласт. Положили 10 сантиметров пенопласт, сетку и сверху залили хорошо. Сантиметров 8 толщина заливки. то есть, Ну, чтобы полы теплые были. И он же вывели вот таким образом канализацию. И так и сделали. Потом пошпаклюем, будем дальше продолжать делать. Потом поставим двери. Поставим. Ну, все у нас в эту комнату есть, просто надо этим заняться. Оно высохнет дня 2-3 и потом будем дальше заниматься. Саня сидит уже в котельне получается. Это котельня. Ну, котел наверное справа, да, Саня, или слева? Да, ну, вот он справа. Справа, ну справа поставим котел. И возле котла будет насосы, которые будут гонять теплую воду по батареям, по регистрам и в, как в комнате тут будут батарея стоять большая. Обычная, аккуратненькая батарея. Это первое, что мы хотели сказать. Женишь, ты Научился, пока Саня кажется, что в Дубаях лично шейхом шпаклювал. В Дубаях шейхом. Ага, ну да, да. Вот, подивимся. Тут один сдела как в шейхе, в чей. Так вот, а бы считалось. А бы считалось. Саша, иди кушать. Огурчик, копченые сала, бутерброды с колбаской. Огурчик будет. А потом, после перекуса, медовички и с кофе или чаем. Или в Санином варианте с напитком. Да? Пробуй, как оно будет лягать вообще. Ну пробуй, я не этот. Я ж ничего не хожу тебе. На все руки мастер. Я же ничего тебе. Какие мастер? Вот даже сейчас будем наблюдать. А, вот так, да, Сань? О, и все, так, да? Это ж -то... Не, тоненьким, Фи да. Нет, то. Ту... А, то и все? Да, он будет, видите, Беленькое. может чуть-чуть чуть-чуть а? бильчить. Не-не. А, так, да? Ну вот. А ты думал? Высота тут у нас получается больше трех метров. От пола до верху. Это в этой части. Ну. А там в конце меньше. Мы окно открыли, долго высохает, как пластилин такой а не сохнет. Открыли окно, ну примерно таким образом и в сарае будет открыто окно, только чуть меньше на тросиках или на цепочках. пойдет нормально, нормально буду, а она побилет, побилет. да она да а плитка высыхает пока вот вот так уже когда будет вся без вот этих вот темных пятен вся такая сухая будет потом прометем позабиваем швы и все она вроде бы вот допустим снаружи высохла а внутри там в полюбому она мокрая долго будет до вечера и она все просыпется Плитки нам хватает. Сюда хватило. Сюда хватает. И еще та, что осталось квадратов 6, может 10. Он вдоль того сарая. Мы его тоже будем утеплять пенопластом. Шпаклевать сверху. То есть и туда площадочку сделаем. Там все время грязь. Осень, весна возле сарая. Поэтому туда использую ее. Регорович появился на работе. Александр Григорович, Привет своим подписчикам передай, пожалуйста. Вот так. Вот так. 8 часов утра. Григорочь уже на мази. Уже нервы трипа. Уже нервы трипа. Так, что у нас вышло по шпаклевке? Вот так получилось. Подсыхает. А здесь мне поклевали, Тут комната уже подсохла. Да. Ну, Саня. Шо? Ну, еще надо подсыхать, да? Да, ты чувствуешь. Пенопласт угу. 10 сантиметров, что воздух. Нужно, да? Угу. Ну, просто, типа, ну, да. Ну, да. Все, уже убираем, Григорьевич. А тут а так получилось. Опять гризутся Григорович, и Сашко. Сашко зли на Григорович. Григорьевич похмелений уже. уже Часто у меня от работы бывает боли в спине, в шее, в позвоночнику. И так само ноги бывают тоже тянет. Я делаю такие процедуры у нас у родственников город Мерефа Нога-бест. Есть массажные кровати для массажа. Да, то есть они влияют на выздоровление полностью. И также... Также вот это есть Е5 платформа для ног. То есть у меня сейчас все ноги током пробивают руки. И еще на спине тоже полностью ног. И потом я месяц как бабочка порхаю. Сейчас вам конкретно расскажет Валентина. Наша родственница, это, я не делаю рекламу за день, это наш моей жены и сестра. Наша родственница. Валя, скажи, пожалуйста, и вот именно кровати на что влияет? на Восстанавливает полностью позвоночник. Потому что позвоночник это опора жизни. И она восстанавливает, делает стимуляцию мышц и тракцию позвоночника, вытяжение позвоночника. Ну, лично вот по себе я скажу, у меня вот тоже боли в спине, именно в позвоночнике. Я тягаю там тачки, ведра такое. И вот тут, когда я даже там ну, пару сеансов, и прям как на свет народился, вот такое чувство у меня. А сейчас вот полностью сижу и с ног на головы таким током пробивает полностью, такой как маленький ток. Но я делаю пояс тоже. Пояс на кишечник, на кишечный тракт очень хорошо влияет. Да. Меостимуляция, которая обезболивает, также убирает каловые отложения в кишечнику, избавляет миостимуляция от запоров, убирает какие-то болевые ощущения в спине, в кишечнику. Мы ставим также на суставчики, у кого боли есть с суставами. А Е5 это вообще космос. Это вообще классная такая вот аппаратура Е5. для ног. Варикоз убирает, пяточную шпору убирает. Восстанавливает кровоток. Восстанавливает лимфатическую систему. Нервную проводимость восстанавливает. И снимает всякие болевые ощущения. Остеохондроз хорошо помогает при остеохондрозе шейном. Да, то есть вот я только что водил. Дюрка продала э, Денису, и вот от него приехал сюда, и он да. тоже говорит, шея именно, и позвоночник. Вот ему на кровать надо, да? Да, приглашаю. Тут продаются кровати, турманевые коврики, всякие вот эти, ну короче, я и назвал. Массажер не, да? Е5, у симулятор Е3. Да, покажи по ценам, примерно там. И всем мерефянам, кто в мерефе, это в первую очередь сюда лететь. Номер телефона я оставлю под видео и закреплю вверху в комментариях. То есть самой Валентины номер телефона. Звоните, консультируйте, узнавайте, договаривайтесь. Вот так, друзья. Рекомендую это. Я же говорю не то, что там какая-то реклама или что. Это ну, действительно, но оно реально помогает. Вы можете также купить себе, кто там по-мажорски кровать. Также можете купить себе турманевый коврик. Также можете купить себе э, вот этот массаж для ног. Пояса всякие разные. Что есть еще? Мястимулятор. Мястимулятор. Вот этот турманевый коврик. У нас, кстати, дедушка, ну мой кистюха, купил себе один. И мы к нему бегаем тоже часто, сидим на этих ковриках. Кермаин. Турманивая керамика, Турманивая керамика. керамика. Да, Она тоже влияет положительно На организм. организм И выздоравливает Вот так друзья Советую и рекомендую Наша родственница Валентина током сильно меня Находится вот это здание 5 сентября 8 Город Мереха Город Мереха, улица 5 сентября 8 Второй этаж много Ну Вы увидите тут Второй этаж. Вывески везде есть. Да. Вывески вот этих все покажи. И тут -то тоже. Это реально, да. Реально работает. А я знаю, что все даже взять, ну, любой, кто держит хозяйство какое-то дома, ну, отражается на позвоночнике, на шее, то есть на суставах. На Рекомендую. Я уже давно сюда хожу. Да, и все, хочу вам показать, куда хожу, что я так летаю и в хорошем настроении и всегда на веселе. Потому что я сюда хожу. Все, рекомендую пока.